Доброе утро. Я начинаю, друзья. Доброе утро еще раз. Это программа «Включайся». Подзарядились мы прекрасным чаем «Берендей». Он же Иван-чай. Он же. Перемотайте назад и посмотрите, что же он такое. И без музыки, конечно, мы сегодня не обойдемся. Мы же вам сказали. Потому что активировалась энергия, хочется в пляс Конечно. Теперь. Понедельник. Первая рабочая неделя. Эх! Ну как же вот этот флёрт идет еще старого Нового года и нового да. Нового года. И, конечно, у нас по этому поводу очень узнаваемые лица нашего города. Замечательные, веселые люди, прекрасные да, музыканты. Города. Да, не только города, конечно конечно, области, можно сказать, да и бери выше вообще. Вот бериндей-то как держит, да <свят> Алексей Лопатин, Алексей Штребель, участники группы «Полтишок». Привет, ребята. Доброе утро. Раз Здравствуйте. <свят> я скажу нашим зрителям, приоткрою так вот завесу того, что происходило до эфира. Дело в том, что когда ребята репетировали в гримерке, здесь собралась вся команда, которая на этот час была в здании, и все танцевали. Вот я думаю, что коллеги выложат куда-то в социальных сетях это все, потому что не танцевать по то, что делают ребята, невозможно. Да уроки даже не могут начаться в соседней школе. Как ребята? Ученики ломились буквально через стену к нам, чтобы потанцировать. Да, верно. Вот, друзья, откуда столько позитива? Откуда столько любви к жизни ваших песен? Ну, это, видимо, внутри, с рождения. Оно копится, копится с каждым годом. И вот хочется выкладывать, делиться позитивом, радостью. Вот лирики меньше почему-то. Хочется как-то больше задора. Ну, В общем, вот... энергетика плещет просто. Ну, вот... ну, это, я подтверждаю, все, кто был, хоть раз слышал, грубо, полтишок живьем, это, конечно, удержаться вообще, даже если Мне вы возможно... не танцуете, невозможно. Даже Алина сегодня несколько раз пыталась потанцевать вот я так, даже, даже сейчас. Несколько раз. Потанцевала танцевала, несколько да? раз. Как сидит, между прочим, потому что она, знаешь, что заиграет. Удержаться, сидеть не могу, скажем. Ну, вот вы говорите, это с рождения. А вот как-то во взрослой жизни, когда накатывают постновогодняя хандра, проблемы на работе, всякие разные дедлайны, как вот это ощущение радости, любви к жизни в себе активировать, не да, дать ему как, умереть? Как-то вот. вот так вот песнями активируем. Переключаешься, не, не думаешь о плохом, просто берешь баян в руки и начинаешь сочинять музыку. И вот почему-то в последнее время идет одна такая вот радостная, веселая мелодия какие-то. Да знаешь, здорово. Редко когда вот лирика какая-то, ну ее хочется, кстати, иногда. Мы постоянно вот говорим, когда музыканты приходят в студию, что русская душа, она какая, она же требует не только веселья, некоторые, наоборот, находят в такой вот грусти, тоске своей, вот как какой-то такой сердечной боли, какую то вот свое Можно уйти я... далеко. Да, можно уйти далеко. Можно и идти. не вернуться. Ну, а, а что касается остальных участников группы, у вас же, ну, я так понимаю, сплоченный очень такой бенда, и все примерно э, смотрят в одну сторону, у всех такая вот энергетика, как у вас. Ну, как сказать? Если ну, как бы люди-то разные... Сейчас, люди да? меняются в коллективе. Mm -hmm. меняются в том, сколько что... сейчас составляет количество всяких? Ну, вообще пять. Ну, доходило, доходило до... Сколько, я не знаю. Вот, у меня там... концерт был в музыкальном театре, в каком-то 15 там, там, но... На сцене было больше, по-моему, 100 человек. Там был хор, детский хор, э оркестр, ну, местные театры, Это симфонические, симфонические ну, и группа «Лутишок» в составе, там сколько человек... 10, по ну, Там да. вокалисты. Ну, в общем, куча народу. Я подумал, зачем мне это надо? я У нас, кстати, вот формат маленечко мы хотим обновить. Формат такой акустический. Дуэт полтишок. Не полтешок, кабачок. Так вы, вообще, вы идеально подходите для утренних эфиров да, нашей да. программы, потому что, как уже Алина сказала, сегодня уже начались танцы в такой ранний час, да. а сейчас, мне кажется, они еще и продолжите. А Давай давайте сделаем как? Да? да, давайте, песни. а то мы говорим про эти песни, говорим про эти песни. Ну, допустим, давайте вы вы споете, а мы продолжим. Потом еще поговорим. Я вот с удовольствием послушаю. Боюсь, как бы конкуренция. Кабачка с полтишком не стала. <свят> Сами себе. <свят> ну. <свят> Каленое солнце, жаркое лето, лучи обжигают. Лечу без билета за наивысший остров, а там с место, места, там даже Моя невеста, невеста, невесточка ждет меня, невесточка. Ждёт Ожидается, раскрасается, веста, веста весточка, ждет и меня невесточка, ждет и меня, дожидается, раскрасается, надо мной кружаться. Белые чайки, блескается море, мой буксипится лайки. Я глаза закрываю, представляю это место, где дожидается моя невеста, веста, весточка, ждет и меня невесточка, ждет и меня, дожидается, раскрасает невеста, веста, веста ждет меня и это меня дожидается, раскрасается Это южное солнце, не дает мне покоя Снова тянет на море, ох, сейчас бы на море Что же это такое? Я срываюсь на остров А там ведь клевое место, да? Эй, там дождается, да Моя весты, веста, весточка, ждет и меня и невесточка, ждет и меня дожидается, раскрасает а вест, вес, весть, веста, весточка, Ждет и меня и невесточка, ждет и меня дожидается, Раскрасами. А Веста, весточка, ждет меня невесточка, Жедет меня, дожидается, Раскрасает, Стовеста, весточка, Ждет меня невесточка, ждет до меня, Раскрасается, Рассказается! ча ча, -ча. Своего, С вами года! Поучастим! Ну вот, друзья! Вы сами все видели, такого в нашей студии еще не было. Все хорошо? Все прекрасно. Поднимем любого. Это точно. В общем, я предлагаю. Я предлагаю каждое утро нам встречаться в этой студии. Мы только за, И начинать с группы Цешов. Потому что как-то вот. С кабачка. С кабачка. Кабачки вообще полезны. полезны Начинать нам, а потом Оставлять группу переходит в Объявлять и уходить Главное, Кабачок плавно переходит в полтежка логично Сейчас люди просто прекратили Завтракать, прекратили одеваться И в чем вот остались в этот момент Только пошли в прессовую Верно же, друзья? Если нет, отмотайте Пересмотрите, включите запись Вконтакте и будет вам счастье. Друзья, ну слушайте, но ну, вот, вот этот вот задор, который у вас в песнях царит, Расснился распространяется все, сейчас вот на, на всех. Господи. Распространился в радиусе, наверное, километров двух. Больше. Вот, больше, да. Вы от него не устаете? Мы вот. заряжаемся этим. То есть вот это тоже. Есть тот самый вечный двигатель, который все что Он же завязан на эмоциях. Кстати, мы забыли сказать, что ребята как полтишок сняли недавно клип, такой разухабистый в русских традициях. Посмотрите про Новый год, найдите его где-нибудь, совсем новое видеотворение. То есть у вас Новый год примерно так же прошел. То есть мы же с каждым годом как-то начинаем постоянно к Новому году относиться. Но не все, конечно, для некоторых. Он всю жизнь праздник. Вот для вас это как Остается тем самым праздником э, Поводом для драйва или как Ну, Новый год это Клик. больше семейный Как бы праздник такой Вот Записать-то мы записали, конечно Но у нас был праздник Нормальный, когда мы записывали этот клип Это Ну, свои же песни, свои песни идут Прямо ура, и это радует Значит, на правильном пути. но ну, вот на самом деле вы молодцы, что вы поете не только каверы известные какие-то, но у вас еще и, и корпус своих песен есть. Да? То есть вот он... вот пес, песня вот, «Невесточка», она, Весточка", она авторская, да? Да, да? да, да. Мы уже успели ее на «Играй гармонь» съездить к Заволокину. Правда? Еще, вот, передачу показали по Первому каналу, так что ну, хорошо все идет. Сколько вообще сейчас в активе хитов? Но так. если бы не каверы, они мешают нам, мешают двигаться вперед. Ну, ну тоже писан 15 есть, можно набрать. Как бы программу уже концертная. Ну, альбом просто. Я ну альбом, ну, да. Как, как, Теперь как, задача когда? записать когда? надо студийную запись. Мы сейчас э, мы занимаемся студией. Да, мы снимаем комнатку, делаем там студийную запись, студийную, ну, звукозапись. Студию звукозапись. Студия звукозаписи. И там же пишемся, и там же репетируем. И я думаю, сейчас продукт пойдет намного быстрее. Я... Этот диск, он разошелся бы, мне кажется, на все... Ну, Алексей немного подкромничал. Если поковыряться-то все в творчестве, там да можно и не 15 песен. Нет, но в, работе, работе, там... в работе, А, в работе, да, да. Вот. А так-то песен, конечно, просто надо много времени на это... Давайте договоримся с вами сразу, как только у вас работа закончится. Конечно, мы встретимся и раньше, как уже Алина предположила. Потанцуем. потанцуем да. А потом, Танцуем. когда выйдет диск, мы его презентуем в прямом эфире на СТС Кузбассов. Снова потанцуем. Вы, ну, кстати, молодцы в том плане, что говорите, что каверы не то, что мешает, понятно, что каверы исполняют, не то, что легче, то есть все их знают. А то, что под ваши собственные песни танцуют, как мы только что видели. Да, да, да. Да вот, я все. Вот нам обязательно айфон там такой Да я вот давно знаю и люблю, как А группу но сейчас как бы я успокоился стал фанатом ваших 3000 да, вот спасибо вам большое ребята что вы пришли спели и наверное еще давай попросим так еще одну чтобы нет, сыграть нет, да попрощаемся или как или потом попросим нет нет послушаем поблагодарим еще раз и потом... а то боюсь уйти в пляс я, а, я нет, я... не нет, давай, я... давай. боюсь уйти я... в кабачок ну поехали И мимо пролетают облака ну, Что за черздорова моя река? Солнце светит, лобовое стекло У меня в машине ящики и якил. Я полюбил тебя, ты полюбила ты меня. меня Я еду до тебя без предупреждения. Я полюбил тебя, ты полюбила меня Я еду до тебя без предупреждения. ты полюбила меня я Тебя, ты полюбила меня Еду 120 и мне хорошо А хочется выпить, да рано еще И вижу я знакомый поворот Эй, А в том селе знакомый мой живет Знаю я, что не надо вроде, но пришлось свернуть на том повороте, и меня куда-то понесло. Ой, вот пошла моя последняя текила, я полюбил тебя, ты полюбила меня, я еду до тебя без предупреждения. Я полюбил тебя, ты полюбила меня, я еду до тебя без Килы, да это не до да веселья? Те же проплывают на Что за знакомая река? Солнце светит в лобовое стекло. Похоже заблудились мы, Алёшка. Вот не повезло, а может повезло? Эти... Полюбил тебя, ты полюбила меня. Я еду до тебя без предупреждения. Полюбил тебя, ты полюбила меня. Я еду до тебя без предупреждения. Ты полюбила меня. Пообещали поставить точку в да. Нового года. Неохота, в ходе да. понедельника, но, ребята. Вот, ну, за любовь. Да позовешь у вот, друзей. Они наиграют тебе, это Новый год друзья, конечно, что у нас в кружках? У нас в кружках китайский. Не такие, Не Абсолютно. Все. Не пьем и вам не советуем, друзья, не курим, между прочим, тоже. Поэтому э, вот только с хорошей музыкой, с хорошим настроением, с талантом вот таких э, людей, которые появляются в нашей студии. А идите работать уже в понедельник. Нет. А не мы не нормально не... веселиться будем, Мы Мы тоже дальше пойдем работать. Я не пойду. Отгул. Хорошо, трудовой недели. Спасибо Ой, вам. Спасибо вам, друзья. Да, Алексей, Алексей, Алексей Лопатин, Алексей Шетребель, участники группы «Полтишок» Дуэт, и в будущем. Дуэт Кабачок. Дуэт, Кабачок. Да. Да. Запоминайте и так тоже. С конкуренции группы Полтишок. Да. Да. Сами в прямом эфире Ну что ж, мы на этой очень мажорной ноте с вами прощаемся. Сил вам, терпения и, конечно же, радости в этой длинной, но первой рабочей дней. Пока. Пока.